Государственные испытания МК «Циклон проекта 22800 Каракурт» начались в Черном море. Новейший малый ракетный корабль «Циклон проекта 22800 Каракурт», построенный в Кирчи для Черноморского флота, приступил к прохождению государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба флота. Согласно сообщению, МК вышел в море для прохождения государственных испытаний. На борту корабля экипаж — сдаточная команда и государственная комиссия, задачами которых станет проверка корабля на соответствие всем требованиям. Всего циклон совершит несколько выходов в море, на испытания отводится месяц. После их завершения корабль ожидает ревизии и завершающие покрасочные работы. О сроках принятия МК в состав флота пока ничего не сообщается, но вероятнее всего, учитывая начало государственных испытаний. Церемония поднятия Андреевского флага пройдет в марте или апреле. Корабль войдет в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей ЧАЭФ. МК «Циклон» является первым каракуртом, полностью построенным на Сосзалив в Керчи. Он был заложен в 2016 году, спущен на воду в июле прошлого года, после чего достраивался на плаву. В настоящее время на предприятии достраивают еще два МК этого проекта – «Аскольд» и «Амур» все три каракурта предназначены для черноморского флота мК данного проекта имеет длину в 67 метров ширину 11 метров и осадку 4 метра водоизмещение около 800 тонн дальность плавания до 2500 миль автономность 15 суток основное вооружение 1 Пукск, ПУ универсальный корабельный комплекс трис с 14 рк на 8 КР калибр калибр 1.76 арт-установка АК-176МА, Зрак панцири М-2.14, 5 или 12.7 пулеметные установки УНТ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.